Многие подключившиеся к панде задают мне один и тот же вопрос. Руслан, как пригласить первого реферала? Как пригласить 130 рефералов, чтобы мне капало 30 долларов в час? Что сделать? Как пригласить миллиард китайцев? Вот очень хочется прям миллиард денег собрать. Я поделюсь своим опытом. Дело в том, что в панде есть такая автоматическая приглашалка, там зайдете, посмотрите, invite your friends, найдете там, где вот сообщение писать. Но если вы это стандартное сообщение разошлете по своим соцсетям, всем своим друзьям, его пролистают в 100% случаев, потому что, во-первых, оно на английском, во-вторых, непонятно, что это такое, кто это прислал, что это за спам, тебя, наверное, взломали. Мне тоже такое писали, поэтому так делать не надо. Самый лучший способ – это пригласить человека лично. Вот, Если вы его лично приглашаете, тогда он как бы больше вам доверяет. И я делаю так. Я прихожу, вот вижу друга в реале, да? Говорю, слушай, друг, тут тема одна есть. Мне надо крипто бонусов нацарапать. Ну, а что тебе надо за это? Я говорю, ну, дай телефон, я установлю тебе предложение. Потом сотрешь, если что. Мне вот главное установить, свой реферальный код вести, а там дальше трава не расти. Он говорит, ну ладно, набери, я ему устанавливаю панду. И вот в момент, когда это все устанавливается, там я там свой реферальный код туда затыкиваю, все, он начинает интересоваться. А что это вообще такое? Объясни поподробнее. Я говорю, ну крипту платят за то, что ты пользуешься приложением. О! И тут у человека проявляется интерес. Если проявляется интерес, тогда добавляйте его уже, которого вы оформили в этой панде, добавляйте в мой телеграм-канал по ссылке в описании, и там он увидит все инструкции по панде и поймет, что ему дальше делать. Вот недавно заезжаю я к другу, к своему к Шкарову в автосервис, и там сидит администратор, и у нас Шикаров с ним там в одной комнате сидят, что-то обсуждают. Я захожу, и этот администратор сидит и смотрит в монитор так печально и говорит, что-то, говорит, биткоин вверх разгоняют. И я так в монитор смотрю, вот так и говорю, походу еще не всех хомяков побрили, сейчас всех побреют и опустят курс. Он говорит, ну да. И я ему... Задаю вопрос, а вы, молодой человек, еще в новой крипто-теме не участвуете? Он, а что такое? Я говорю, ну вот есть тут такая замануха. Мессенджер, который платит крипту. Он такой, Да ладно. И Шкаров тут же подрывается и говорит, блин, точно, я же забыл, у меня же эта фигня стоит, установи, вот он мне поставил, давай. Я говорю, Шкаров, диктуй свой реферальный код, у меня уже 400 с лишним рефералов, а у тебя там два человека, давай тебе вот маленечко это накидаем. Да, давай, конечно. Ну и пока все это дело скачивается, я объясняю, что вот здесь бонусы, значит, здесь а, начисления, вот так приглашать друзей. И они уже сидят и обсуждают, что сейчас... Весь Приус клуб который сюда ездит ремонтироваться, без панк-панды просто не заедет в эти ворота. Заезжайте только вот те, кто в реферальной системе. Ну, угорают, конечно, естественно, они пустят людей, это же бабки, ремонтировать надо. В любом случае, вот такие способы, юморные, как бы, они способны вам, в большинстве случаев дать каких-то первых рефералов далее я делаю посты в соцсетях регулярно если вы сделаете один пост то люди в основном как-то не отреагируют. Ну, увидели, там промелькнуло что-то незнакомое, что за мессенджер платит за сообщения. Я делаю посты регулярно. Я отчитываюсь о своих успехах. Я показываю, сколько здесь я заработал, сколько присоединилось рефералов. И один пост постоянно держу в закрепе с инструкцией, как установить панк-панду. Вот так выглядит мой пост в Панк Панде. Можете использовать те картинки, которые я использую в постах. Можете свои искрины делать. Но пишите об этом. Самое главное написать, как подключиться к Панк Панде. Здесь только свой реферальный код вот здесь напишите вместо моего. Потому что тут стоит мой. А вам надо своих рефералов приглашать. Ну и ссылочку на телеграм чат и на телеграм канал тоже естественно, скопируйте, потому что в телеграм-чате я могу вашим рефералам объяснить то, что они не понимают, если у вас нет времени. Почему я это сделаю? Потому что ваши рефералы – это мои рефералы. Это и ваши деньги, и мои деньги одновременно. Ну и, соответственно, есть возможность, что ваши рефералы тоже подумают, а что бы и нет, там можно же пригласить миллиард китайцев и зарабатывать 300 долларов в час. Было бы круто, правда же. Способ третий. Отправить друзьям сообщение по соцсетям в личку, потому что вашу стену мало кто читает, у меня может быть 10% подписчиков от силы обращают внимание на какой-то новый пост и у вас ситуация стопудово еще хуже. Если у меня 8000 друзей и как-то вот кто-то из них решил попробовать, то из ваших 100-200 друзей попробуют 1-2 максимум, если увидят там один пост или серию постов. Поэтому можно человеку написать в личку у вас кроме вконтакта есть там и одноклассники и фейсбуке и куча контактов в телефоне в ватсапе в вайбере можете им написать маленькое короткое сообщение ну что-нибудь такое, напишите там, есть одна интересная тема или хочешь нафармить на халяву дофига крипты. Сразу подробностями человека не закидывайте, чтобы он заинтересовался, а что там такое. Ну и если заинтересовался, уже началась какая-то переписка, тогда вот объясняйте, что есть мессенджер, который платит крипту за то, что вы им пользуетесь. Человек сразу просыпается, интерес. но ну, если не просыпается, ничего страшного». Этот человек обязательно подключится к панде через год, через два, через три, когда уже все сливки всем раздадут. Мы уже станем такими миллионерами, а он тогда заработает каких-нибудь там пару долларов на этом. Если вы думаете, что у вас совершенно нет времени на то, чтобы пригласить друзей в панду, поставить им это приложение, вспомните о том, что хотя бы один раз в день вы ходите в туалет на заседание и ходите обычно туда с телефоном. Напишите прямо оттуда. Вот на что, на что там время тратить. Ну, можете не посидеть немножечко в соцсетях. Можете написать, пока делаете свое большое дело. И вот так, сидя на толчке, вы сможете пригласить полмиллиона рефералов. Представляете, какое-то баблище. Если вы пригласите просто трех человек, а каждый из них пригласит по три человека, то на 12 реферальных уровней вы пригласите полмиллиона рефералов не верите возведите число 3 в 12 степень вот так примерно это работает но учитывая то что не каждый человек хочет бегать там кого-то приглашать не каждый в это поверит кто-то скажет да ладно я ради тебя установлю но заниматься этим не буду вот ну так же как вот мой друг шкаф ладно говорит я поставлю хрен с ним вот ну сейчас вроде как он проснулся вроде ему интересно да? а так ну, как бы у него свои работы навалом, и человека можно понять, ничего страшного. Именно для этого мы приглашаем в панду не три человека, а 33, 133 и так далее. Вашей ошибкой в приглашении рефералов будет мысль, а кому бы это отправить, кто точно заинтересуется. Не бойтесь неудач, люди вас не съедят. Предлагайте всем, кто-нибудь обязательно согласится, и как правило этот будет человек, на которого вы меньше всего думали. Когда-то давно, в 2014 году, когда я только начал интересоваться криптовалютами, я, например, обнаружил вот такой сайт, который раздает биткоины бесплатно. По чуть-чуть раздает, по несколько сатошек, но для этого практически ничего не надо делать. Зайти и нажать кнопку. Все. Вам начислилось 4 сатошки. Этот сайт до сих пор работает. У меня там даже и рефералы какие-то есть. Они что-то там тоже заходят, царапают. Можете проверить. Ссылочку я оставлю в описании. Так вот, когда я э, бегал людям рассказывал о криптовалюте от меня шарахались направо и налево а потом через пару лет когда крипто очень сильно выросла и о ней заговорили в средствах массовой информации мне позвонили все эти люди они спрашивали а как заработать на крипте где ее купить я уже говорил ребята вот сейчас вы уже немножко опоздали Сейчас я уже ее продал, у меня уже нету. Вот когда упадет в цене, тогда я снова куплю еще. И будьте уверены, что когда цена одного токена Панк Панды будет равняться там, 10 долларам или 40 долларам, вам позвонят все, которых вы когда-то в это приглашали. Они вспомнят об этом и они подключатся через год, но они уже не снимут самые-самые сливки. А вот кто может чухнуть эту тему быстрее всех? Вспомните, среди ваших друзей, наверное, есть какой-нибудь назойливый представитель Amway или Mary Kay, который периодически вам звонит и предлагает чего-нибудь, да? Так вот, у этих людей, как правило, есть такая сеть, особенно если они в своем сетевом маркетинге варятся не первый год. И у них, как правило, сразу может подключиться 200-500 человек. Надо просто этому человеку грамотно все преподнести. Если не можете сами грамотно преподнести, отправьте мои ролики со своим реферальным кодом, естественно, отправляйте, чтобы не на меня подключались, а на вас. И пускай люди изучают. И вот если кто-то из них заинтересуется, то сеть они развивают моментально. Я даже знаете, о чем сейчас подумал. У меня времени свободного помойка. Я сейчас буду ходить на все эти собрания сетевиков. Они постоянно пишут какие-то объявления, что там работа, там дополнительный заработок, миллионы долларов, там сидя на диване. Я буду к ним ходить. Я знаю, о чем они там будут мне говорить и какой товар они мне будут предлагать. Но в ответочку я им предложу вот эту абсолютно бесплатную и абсолютно безрисковую тему. Может выстрелит, может не выстрелит. А если выстрелит, то будет очень круто сетевик это примерно такой же крутой персонаж в вашей сети как и любой блогер напоминаю что тот человек который пригласил меня пригласил самостоятельно от силы 10 человек а я пригласил тысячу и он заработал чуть чуть поменьше меня поэтому ваша задача Самым первым делом выйти на любых медийных личностей, на сетевиков, на тех людей, которые пригласят кого-то. Если этого не сделаете вы, это обязательно сделает кто-то другой. На сегодняшний день в «Панде» зарегистрировано всего лишь 360 тысяч пользователей. Через год их тут будет несколько миллионов. И награда каждому очень сильно уменьшится. То, что раздают нам сейчас – через год будет стоить намного дороже. В 2014 году, когда я вот с этим сайтом познакомился, он раздавал по 1200 сатоши. Биткоин тогда стоил 180-200 долларов. Сейчас он стоит около 40 тысяч на момент съемки этого ролика и раздают всего по 4 сатошки. Я полагаю, что точно такая же история будет и с пандой. Более того, исследуя панду, мы заметили один такой интересный момент. Панда Регистрируется с помощью вашего мобильного номера, но она не идентифицирует устройство. Поэтому если у вас на телефоне стоит две симки, то вы можете скачать панду один раз, зарегистрировать ее, допустим, с помощью моего реферального кода или с помощью кода друга, который вам дал. Можете зарегистрировать ее на один номер. Потом, когда получите первые бонусы, стираете приложение и устанавливаете заново. Но уже вводите номер другой симки, которая стоит в телефоне. Если у вас 10 симок, можете сделать себе 10 рефералов самостоятельно, также сидя на толчке по своему реферальному коду. Бонусы вам все равно пойдут. Но минус этого способа в том, что ваша сеть не будет развиваться самостоятельно. У меня сейчас сеть уже превышает 1000 человек, и в день добавляется человек по 50. Я сам такого не ожидал на самом деле. Обычно то же самое нам говорят где-то в сетевых компаниях, во всех этих амвеях и прочих гербалайфах вам всегда говорят что вот надо строить сеть надо строить сеть а тут сеть сама растет почему она здесь сама растет потому что люди легко на самом деле к этому подключаются но попробуйте затянуть человека в гербалайф там надо то ли 200 то ли 400 долларов заплатить там и каждый месяц там выкупать кучу товара А тут вообще ничего не надо делать тут надо просто скачать приложение и все как бы сыпется само Конечно, нельзя сказать, что она прям сразу сыпется баксами, и фиг его знает, может нас обманывают, да, но если даже нас обманывают, то мы, по крайней мере, ничего не теряем. Есть критика этого проекта, есть критика панк-панды, я эту критику читал в интернетах, я это все смотрел, и об этом я расскажу в следующем ролике про панду, а сейчас, если вы еще не подключены, все ссылочки в описании. Подключайтесь к панде, подключайтесь правильно, заходите в телеграм-канал и смотрите всю остальную информацию.